В жизни есть два основных выбора. Принять условия такими, какие они есть, или взять на себя ответственность за их изменения. Ищите свой выбор, выбирайте лучший, а затем идите с ним. Вы человек, который должен решить, сделаете ли вы это или отбросите в сторону. Вы человек, который принимает решение, будете ли вы вести или задержитесь позади, будешь ли ты стремиться к цели, которая далеко, или просто будьте довольны, чтобы остаться там, где вы находитесь.